Здравствуйте, друзья, с вами Дмитрий Третьяк, миграционный эксперт. Этим утром чудесным, еще темно, я как обычно с 5 утра уже занимаюсь вопросами моих клиентов. Этим утром я вам хочу рассказать о изменениях в миграционных законах, на которые мало кто обратил внимание. То есть изменения вступили в силу, но большинство предпринимателей и их работников, которые занимались оформлением иностранцев и подачей уведомлений, они продолжили делать так, как привыкли раньше. И это для них чревато серьезными последствиями. Вчера у моего клиента, одного из моих клиентов, была проверка. Инспектор задал правомерный вопрос, почему иностранные граждане были договора с иностранными гражданами были заключены 2 сентября, а уведомление поданы 5. Так вот, это очень важный момент. В, до 9 сентября 2019 года действовал приказ МВД номер 11 от 10.01.2018, в котором в пункте 2 была сноска, что срок подачи уведомления исчисляется со следующего дня с даты заключения расторжения соответствующего договора. То есть, по факту, у вас три рабочих дня, положенных на подачу уведомления, было не считая тот день, когда вы заключили либо расторгли договор с иностранным гражданином. В приказе же 363 от 4.06.2019, который вступил в силу, 9 сентября 2019 года этой сноски нету. Что это значит? Это значит, что у вас теперь есть три рабочих дня на подачу уведомления, включая день заключения расторжения соответствующего договора с иностранным гражданином. Поскольку этот момент четко... На сегодняшний день в приказе МВД не регламентируется. И я очень вам рекомендую подавать уведомления на третий рабочий день, включая день заключения расторжения соответствующего договора с иностранным гражданином. Какие еще серьезные изменения произошли в этом плане? Если раньше инспектор проверял у вас правильность заполнения уведомления и мог его не принять в случае, если вы заполнили его неправильно либо с нарушениями формы уведомления, и, соответственно, если он принял у вас заполненное неправильно уведомление либо с нарушениями, то ответственности на вас никакой не было. В приказе МВД, который вступил в силу 9 сентября 2019 года, сказано, что инспектор принимает уведомление в любом виде, и уже после того, как оно принято, инспектор проверяет это уведомление, и в случае, если в нем есть нарушение, он пишет, соответственно, об этих нарушениях своему руководителю непосредственному и не принимают решения по существу, то есть наказать вас за нарушение в уведомлении, которые вы сделали, либо не наказывать. Но поскольку административным кодексом предусмотрено наказание в размере от 400 тысяч рублей за подобные нарушения, вероятнее всего, что вас накажут. Поэтому будьте бдительны, будьте внимательны, обращайте даже на мелкие детали, которые изменяются в миграционных законах, в приказах МВД, в любых документах, которые регламентируют работу, трудоустройства иностранных граждан на территории Российской Федерации. Я уверен, что большинству из тех, кто занимается оформлением и устройством иностранных граждан на территории Российской Федерации, эта информация была очень полезна. Подписывайтесь на мой канал, я всегда буду говорить только о важных моментах в миграционной сфере и в миграционных законах.